Мы типа девушки летом. Да. Раз, два, три. Hey, мистер! И сегодня мы для вас сняли видео типа девушек летом. И наконец-то на нашем канале все мы втроем. Ты мы потерялись Да, все разошлись. Все просто и все, все просто ужасно было, ужасно было. Я была все время одна, все время с долькой была. Сколько левка апельсина. апельсина. Да. Классная кличка была, да? Да. Да. да? да. Поэтому поехали! Ехали! Всем привет! И знаете, что сейчас наступило, конечно же, лето? Поэтому я буду видео выкладывать на свой канал три раза в день, а влоги два раза в день. И, конечно же, я буду в Инстаграме проводить трансляции каждых полчаса и выкладывать разные фотографии в разные соцсети каждых пять минут. Так что пока! Ну тебя вообще бам конкретно. Мне нормально вообще. С начала лета я буду каждое утро бегать вокруг озера. Буду есть только полезную пищу. Я такая ленивая, что мне даже лень бороться с ленью. Ничего страшного, что все на улице гуляют, а я танцую. Алло, Маш, а ты завтра сможешь погулять? Mm, да, конечно. Алло, Маш, ну че ты не приходишь? Уже два часа дня. Mm, а я должна была приходить? Вот это поворот! Короче, я за лето поеду в столько стран, в каждой стране я буду по месяцу, что тебе даже и не снилось. В Японии, в Китае, в Париже, в Лондоне, на Гавайи, на Полина, в Грузии, в Италии. Да. Ну и забралась мать. Так, я обязательно должна загрузить во все соцсети селфи. Всем пока! Подписывайтесь, ставьте лайки И нажимайте на колокольчик Чтобы не пропускать наши новые видео И пишите в комментариях Каких вы типов знаете девушек Мы вас любим! Yeah. <laughs>